и всем привет мои дорогие друзья с вами я скайзакит сегодня мы будем проходить карту называется она заброшенная лаборатория итак приступим к делу Почитаем сначала вот эти таблички после того как прочитал все книги возьми кнопку хорошо и поставь ее на блог бесса вообще классно читаем браво, ну не хочу читать история первая я Стив мне 35 лет я еду в Лондон уже третьи сутки но через два дня должен быть там на конференции, но почему я не мог спать всю ночь? Мне снились просто ужасные сны, но я не помню про что. Что-то плохое у меня при... у меня плохое у меня предчувствие. Так, создатели. Ага, хорошо. Сейчас прочитаем кто там создатели. Создатели. Корпорация Майнкра... Майн... Майнкрафт Э, как-то так представляет карту заброшенного Ла... как-как-как лаборатория -ла да, походу создавал ребенок так до 100% ребенок создавал на блок досок да, сказали поставить о политзакен э, телепортировал. я я телепортировался куда-то вы, что-то, что произошло? О, я ничего не помню. Надо выйти посмотреть. Вы Есть ли кто живой в другом огоне? Только ли... сколько же я тут пролежал? Не знаю, сколько ты тут пролежал? Ну, по-моему, только что-то Ох, как хорошо. Ой, куда мы? Вот это нам не надо. Нам только вот это надо, все. Вот ты нам уже не нужен. А, поехали а что а устунул время не не не простите я я на такое не согласен все можно идти куда нам простите извините тянулось что ли ух ты как да прям вообще отлично это... Э -э Понятно, надеюсь. Вокзал. Ладно, опять. Интересно. Может, я да не хочу. Я ночь? Что? Почему этот вокзал забыл, что... Похоже, одного че человека кто-то э убил. Какой ужас. Фу! Все потухо, какая гадость. Да гадость, гадость, Ты, Что, куда нам? Э, так, куда нам теперь идти? А вот. Все, что, что-то открылось. А вот. Что? Похоже, придется прыгать. Наверное, в всех случаях, саунпоинт, установлю. Так, и гейм. Сейчас. А, гейми а. а. И три. Все, уехали. А! Да, отлично. Мы куда-то куда пришли. Это что-то похоже на лаборатории. Похоже, тут. Разрабатывали вирус. Но где же те, кто был со мной? В поезде, наверное, они про... Про... Про... прошли дальше. Надо их отыскать и выбираться отсюда. Бр! Жуткое место. Не спорю. Подопытные. Семь. Зреное зелье, да? Так, это интересно. Угу, спасибо. Так, что здесь? Ну, зелье вреда. А нам столько зелье-то. лучше на будем использовать, что ли? Зелье замедленности, зелье вреда, отлично. Бедные подопытные кролики. Я им сочувствую. О, да. Их надо сменить было. Подопытный вышел из под контроля и был убит. Свощи, отлично видно подопытный. А. Что? Бааа, идем, идем, идем, пацаны. А что такое? А как нам было тогда убираться-то? да а. а куда нам выбираться то если не через тот вход мы хм. Мое... Мое... у меня нет предложения конечно хм. а. Это... что как можно пройти Ну, здесь что-то есть, а. Фух, она. Будем пытаться. Будем пытаться прийти. Уау, -а, Навстречу приключениям, черт возьми. А как? М -м, издевательство. Просто это нереально. Так, сниму-ка я как-то это... Да чтоб тебя! Так. Так, нет, все таки мне без этого как-то не пройти. Чувствую. Пошли. Да чтоб тебя, да почему? Я не понимаю, как пройти через лаву-то? Было бы хоть что-нибудь, а? А! Таблички! Да пусть появится, когда хочешь. Мне нужны таблички просто. Мне не очень нужны. Вот так вот. Ой-ой-ой. Что я сделал? Да уж. Ладно. Будем пробраться. Может, проберемся, я знаю, это. Да. еще мы только это сломаем. так, у нас есть таблички, которые я, кстати, так что успела. вот так вот. раз пошло, два пошло. так, еще, то мало. надо еще еще таблички. Вот так так так, так спаунпоинт. Да чтоб тебя? Здесь точно кто-то короче не успел прочитать из-за того, что я люблю все мать. Да я не понимаю, как там надо было пройти-то. Там по-любому надо было как-то... Как-то что-то сделать. Ну как, просто как. Я понимаю, что тут все такие загадки, но не до такой же степени-то. На сообразительность, ум... Ну, до такой же степени я опять же буду повторять. Да как? Как ты туда пробралась? Вода бешеная. Хм, короче. Ставлю так. Вот так все. Да какого? Эх, походу дело здесь. Это очень трудное задание. Я, конечно, жить, вы меня понимаете, я не хочу, да, это де, ну, воспользоваться тем, что не надо, но без этого никак. Тебе дали, б хотя бы ведро, что ли? Да, блин, а, Ах, да задержись ты как-нибудь так-то, вот. Всё, вот отлично. Но ну, вот так. Теперь мы сейчас точно заберем. А это будет держать. А если вот так вот поставить? Ну, ладно. Давай, давай, давай, давай. Эх, трудненько, конечно, трудновато. Не буду спорить. Еще кислород заканчивается, офигеть. Я, конечно, понимаю то все, но как? Это вообще нереально, мне кажется. Так, короче. Просто надо было так сделать, так было, очередно. Так. Ну, блин. А почему? Ну, не судите строго, вы, вы понимаете меня, надеюсь. Понимаете мою ситуацию. Так. Вы, похоже, придется отгадать вы замок, да, вообще, мисс так, так, так, так. Нет. Стандартно. Нет, стандартно не будет работает. Вот так, вот. Так чекпоинт. Отлично. Схрони вещи, если надо. Надо как? Кон... Офигеть! Офигеть! Так вы мне тоже не нужны. Вы мне тоже не нужны. Вот эти зели куда не нужны вообще. Так. Я не тут чек Да, поспать надо бы. Ну, как хорошо. Вообще, с новыми силами надо. О, паркур, паркур, конечно. Как же без паркура это люди. После. Так, немного паркура. Ну, да, по идее. Я же говорил, как же бы, как же без паркура это Вот так, Опа, оп, оп, оп, Так, так, так. Point, point. Так. Ээээ, что? Не понял. Ну ладно всем пока. Спасибо за просмотр. И всем пока.